Псковский десант, пацаны. Пидоры, блядь. Пидоры, пидоры, блядь, мародеры, Тачки, блядь, всякая хуйня, лестницы, блядь. Кого нахуй, Отдай ружье. Прогулочка, конечно. Да, блядь, пизда нахуй прогулочка разбирает разбирай этим пидоров, блядь. Спальники, рюкзаки, блять, вещи. Ты понял, даже десантура это ж, блядь. Андоны, блядь. Побросали все, потекали нахуй. Вот вам и Харьковская область. Пидорасы. Шайтан труба, блядь, эта зарела. хе хе пидоры, блядь.